Здравия, друзья. Вот. сделал такие визиточки да, себе. Таксфон народное такси. Код активации. Вот мой. Скачай приложение Таксфон Введи код активации. Расскажи пассажирам и водителям, раздавая этот код без ограничений. накапливая рубли для очередной поездки. Простой переход в режим водителя. Вот. С обратной стороны видим официальный сайт. Выгоды для водителя, выгоды для пассажира, выгоды для инвесторов. Все это дело тут прописано. Визитки эти много где есть в чатах. Макеты. Но если у кого нет, то можете обратиться по контактам. Я вам их отправлю. Ну и сейчас начнем покажу, каким образом я их распространяю, то есть, скажем так, рекламирую приложение TaxFone, запускаю его в массы, ну и советую всем, конечно, этим заниматься. Таким вот образом со стороны водителя вставляем визитки в двери Ваша. это новое такси народное, так называется. Тут выгода и для водителя, и для пассажира. Приложение. Скачиваете, то есть. Хорошо. Занимаетесь. Чтоб у меня даже речи пропал. Холодно у нас сегодня. Резинки загубевшие на машинах. Здравствуйте. Ваша машина, да? да? Возьмите вот новое такси народное. Mm -hmm. Таксфон называется. Приложение скачиваете. Выгодно и водителям, и пассажирам. Здравствуйте. Добрый день. Новое народное такси вот открылось недавно. Выгодно и водителям и пассажирам. Скачивайте приложение, вот, код активации вводите. Потом можете его советовать друзьям, знакомым уже со своим кодом активации зарабатывать деньги. Ну вот как-то так у нас это все происходит. Также э, хожу по местам скопления таксистов, где стоят таксисты. Объясняю им выгоду всего этого дела, что так как у нас еще э, в нашем населенном пункте э, таксфон не запустился, то есть нет еще. Сети да? Водителей, пассажиров Поэтому они Могут стать первыми Добрый день Здорово. Возьмите вот визитку Новое народное такси Таксфон называется Приложение на телефон скачиваете вот Код активации вводите и Можно как и таксовать Так и пассажирам ездить Плюс водитель не платит Никакую комиссию 20 рублей в день Абонентская плата и все Из с 1 ноября 4 часа человек провел В режиме водителя 100 рублей подарочных ему в день падает Ну вот таким образом Проводим значит, Оповещение населения О существовании Нового народного такси Рекомендую всем заниматься продвижением, распространением, различным значит, исполнением этого дела. Ну и все. Всем привет. До новых встреч.